Добрый день, уважаемые зрители! Вы на канале Блажен муж», где мы рассматриваем важнейшие вопросы в жизни каждого человека. Конечно, каждый человек волен прожить свою жизнь, как сам он считает нужным, и может никогда не задумываться над тем, над тем кто он есть и зачем он. Но в этом случае он будет похож на комика, который сел в случайный поезд дальнего следования, без понятия, куда он едет и зачем. Все едут, и он едет. Как обычно люди себя успокаивают. Но такое утешение навряд ли сработает на конечной остановке, когда его подручки выведут конвоиры. Ну а те, кто подписан на канал «Блажен муж», я могу быть спокоен, сможет избежать подобных неприятностей. Сегодня я хочу рассмотреть вместе с вами такой вопрос, а что такое человек и чем он отличается от животного? В чем отличие человека от животного? Ведь прежде чем начать человеку что-то в своей жизни делать, какие-то первые шаги, куда пойти учиться, куда работать, как строить свою жизнь, на каких принципах. Хорошо бы сначала определиться, а кто же он такой, кто такой человек и зачем он существует в этом мире. К сожалению, большинство людей понятия не имеют о том, кто они и что они делают в этом мире. Поэтому и совершается подчас множество грубейших, а подчас и фатальных ошибок в жизни людей. А эти ошибки суммируются в копилку общества, и общество погибает постепенно, но верно. То есть люди, получается, сами мучают себя, и окружающих, как говорится, используя в полной мере те способности, которые им даны, ну, говорят, что от природы, от чего страдает и все общество в целом. Имея неправильное представление о себе и своем предназначении, люди постоянно, как мыши, попадаются в ловушки и капканы, расставленные врагом человеческого человечества-дьяволом, и заканчивают свою жизнь тем, чем заканчивают. псалом 48 написано. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным». Только удумайтесь, человек, который в частей неразумен, подобен животным, дальше следует предложение, которые погибают. Человек погибает как животное, которое попалось в расставленные ловушки. И такие люди уходят навсегда из этого мира и больше уже никогда не вернутся. Разум каждого человека с момента своего осознания жадно ищет ответ на вопрос «кто он и зачем он?». Как грудное дитя ищет молоко своей матери. Младенец пьет молоко, чтобы расти телом, а между тем дух его жаждет истины, чтобы укрепляться. У тела, мы знаем, какой финал, это тление и прах. А дух смерти не имеет. Он должен подняться в вечное царство добра и справедливости в царство небесное. Это его предназначение. И, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но нам все-таки следует в своей жизни разобраться с таким... С такими важными вопросами, а что же это такое за существо-человек? Что это за тварь такая, которая распространилась по всему миру, вытеснив прочный, прочий животный и растительный мир? Очень важно каждому человеку разобраться, чем он отличается от животных. Ну, это при условии, если мы все таки хотим остаться людьми, а не уподобиться тем животным, которые погибают в ловушках, расставленных для людей незримым врагом человечества. Так что же это такое, человек? Это животное или что-то другое? Попробуем в этом разобраться. У нас есть кое-что общего с животными. Это легко заметить. Строение организма, кровь, легкие сердца, желудок, разум. У всех есть глаза, уши, желание жить. Что такое животное, мы знаем. Все еще со школы, и никаких вопросов, вопросов в этом не возникает. Определение животного звучит так. Животное ⁇ это живое существо, обладающее способностью двигаться и чувствовать. В отличие от представителей органического мира растений. Животное ⁇ это кто двигается и чувствует. Кстати, человек тоже как раз попадает под это определение. Значит, с животными у нас есть уже что-то общее. Замечательно. Как сегодня наука определяет, что такое человек? Человек – это общественное существо, Обладающее разумом и сознанием. Википедия. Вах. А кто же утверждает, что животные не обладают разумом и сознанием и не живут обществом? Обладают, также обладают и также живут. И если мы не хотим приравнять себя к животным, то это неверное определение. Кто такой человек. Посмотрим еще, как наука определяет человека. Пишут, специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, является прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и члена раздельной речи. Википедия. Но все это, между прочим, есть и у животных. Да, для человека у животных не членораздельной э, речи. А для животных у человека не членораздельной э, речи они не понимают. Кстати, многие животные могут общаться с друг с другом на очень больших расстояниях и без. Телефона. Особенно это проявляется в морской среде. Ну разве что только они не любят много сплетничать друг про друга. а Охота групп дельфинов или касаток на косяки рыб или других животных поражает своей координацией, согласованностью и гениальностью планов. Человек навряд ли так додумается. Да, в чем-то человек совершеннее животных, но в чем-то животные совершеннее людей. Кстати, попробуйте на дереве высоте, на высоте метров десять сложить из веточек гнездо, как делает ворона, так, что ее не сможет развалить даже и сильный ветер. Все таки но все-таки во многих вопросах животные, конечно, не могут конкурировать с человеком. Поэтому если мы не хотим себя причислить к животным только с более высоким интеллектом, с другими конечностями, там, кожей, ушами, волосами, голосом, образом жизни, то у нас, у людей, должно быть что-то такое, что ни в какой форме не встречается у животных. А что же есть у такого человека, что встречается только у человека и не встречается у животных? Чтобы это уразуметь. Надо себе виртуально представить животных, обладающими такими же преимуществами, которые есть у человека. то есть более высокий интеллект. Ну, можно взять разных животных, какие вам нравятся и наделить их преимущества преимуществами человека. Ну, например, там обезьяну, там волка, осьминога, По, по, по наблюдениям за животными мы знаем, что вся их жизнь крутится вокруг четырех желаний и хотений. Что желают и хотят животные, к чему стремятся? Первое ⁇ это занять повыше место в иерархии своей стаи. Борьба за лидерство. Второе. Покушать досыта, досато покушать. Третье. Выспаться, поспать, понежиться в тепле, отдохнуть и продолжить потомство. И это предел всех мечтаний животных. Сколько бы мы ни искали, мы ничего другого не найдем. Если бы же эти животные получили бы преимущество над человеком э, в разуме и в интеллекте, э, могли бы, как владычествовать над человеком, то они бы, что бы сделали? Они бы заставили человека и весь остальной мир работать на себя, чтобы доставлять им вот эти удовольствия, и служить для них кормовой базой. Но слава Господу Богу, что он этого не допустил. Подумайте, стали бы волк, обезьяна или осьминог развивать философию, искусство, ремесла различные, литературу, искать? А в чем же состоит высший смысл жизни? Стремиться к гармонии, совершенству. Волк, обезьяна? Навряд ли. Подобных наклонностей у животных никто и никогда не замечал. Предел всех мечтаний любого животного, мы уже говорили об этом, занять место повыше в стае, Покушать и покушать получше, повкуснее. Уют и безопасность и производство потомства. Маленький человеческий ребенок, едва научившись что-то держать в ручках, уже начинает что-то там рисовать, конструировать. Если человека поместить в сытную и беззаботную жизнь, и не дать ему возможность для творчества, он начинает сходить с ума, он спивается, превращается в тряпку. А потом скоропостижно умирает от сопутствующих заболеваний. Ни одно животное от и спокойной жизни не покончит жизнь подобным самоубийству. У человека, как и у животных, тоже есть те же самые нужды, которые по-другому по называются похоти. Человеку надо и поесть, и поспать, попить водички, увлекаться противоположным полом. Но в отличие от животных, не похоти управляют человеком, а человек может контролировать свои Стремление. У человека есть стремление к совершенству и гармонии с окружающим миром. Ни одно животное никогда не будет восхищаться пением соловья или красивым закатом. Поэтому в человеке сочетаются два этих естества. То есть низкое, низшее животное... Это похоти телесные и высокое духовное. Это господство Духа над похотями плоти. Вот, очень хорошо на, на, об этом написано «Бытие», глава 4, 6-7 стих. «И сказал Господь Каину, когда стала зависть, управлять кайну. Если не делаешь доброго, то у дверей твоих лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Человек должен господствовать над своими похотями. Не то, что мне хочется делать. Телу, телу, телу всегда хочется поесть и полежать, потом снова поесть, потом снова полежать. А делать то, что желательно Духу Твоему, доброму, светлому, для добрых дел. Человек имеет началом своим животную сущность, тленную. И только развивая, а не подавляя в себе духовное начало, человек от животной сущности переходит к духовной, то есть более высокой сущности. И только тогда становится человеком. Очень хорошо написано об этом книга «Бытие», вторая глава.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 получил бессмертие стал бессмертным когда а когда адам нарушил заповедь богу и пошел на поводу у своей похоти и вкусил запрещенное яблоко из его жены бог сказал аврааму ибо ты прах и в прах возвратишься. То есть нарушение заповеди Божьей обозначает, что человек создан из праха. И если он не смог побороть себя, он возвращается в прах. После смерти тела, душа человека должна вернуться в родные обители. Как капля воды, отделенная от океана, только тогда, когда соединяется, соединяется опять с океаном, получает полную, свободную, счастливую жизнь. А отдаляясь от океана, капля океана обрекает себе на вечные страдания и мучения условий если ей не дано исчезнуть и вот наконец мы и разобрались чем человек отличается от животных человек отличается от животных тем что в него заложено духовное начало которое должна должно у него расти, и он расти вместе с ним. Поэтому издревле христианские богословы делили человечество по, степену, по степени духовности. Первая часть, низшая, это плотское человечество, живущее по принципам животного мира. Поесть, поспать, повыше место в обществе занять для того, чтобы поесть и поспать. Вещи и похоти в их жизни занимают центральное место, и ради именно их люди готовы пойти на любой подвиг и на любые преступления. И вторая часть человечества – это духовное человечество которые ставят духовные ценности человеческие, ценности выше ценностей телесных. Для духовных людей э духовные ценности – это исполнение Божьих заповедей. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не свидетельствуй, не, за не завидуй. Возлюби ближнего. Эти заповеди ценятся выше – чем собственные благополучие и даже жизнь. И первое из всех заповедей мы читаем у Матфея, глава 22. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Матфей 22. Конечно, Человек может и без Бога жить, продолжать жить по этим заповедям. Но в этом случае он будет строить свой дом на песке, а не на камне. Такой дом может быть легко разрушен при первых проявлениях непогоды. Об этом написано также в Библии Матфей 7, глава, 20, глава 7, Матфей, глава 7, предложение 24-29. «Итак, всякого, кто слушает слова мои, мои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 а не на зыбком песке слабых человеческих разумений. Как сказано в притчах Соломона, глава 8, «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Но на этом месте не остается с вами только Пожелать всем всего самого доброго и до новых встреч!